Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Одного мужика сажают в тюрьму. Заходит он, все на него смотрят, здоровается со всеми. Подходит к каждому и щелбан полностью дают. дает. Пим, пим, пим, пим, пим. Один мужик такой, слышь, ты кому щелбан-то дал, ты знаешь? Мачко да? Не сможешь, я инопланетянин. Он, какой нахрен инопланетянин? Иди сюда! Хватают они его все, раздевают, смотрят, а у него и правда, задницы нет и органов впереди тоже нет. Они все, ё-моё, слушай, мужик, а ты правда, что ли, инопланетянин? Он «Ну, правда, я же вам говорил!» Они у меня спрашивают, «Слушай, ну а как ты размножаешься?» Он, «Да, просто, вот так вот!» пим пим, -пим, -пим, -пим. Соседка соседу говорит, «Слушай, заходи ко мне в гости, развлечемся." Он, «Да ну, женат я!» Она, о, женить бы, это такое дело, как машина. Вот у тебя есть машина? Ну да, есть Рено. Ну, а наверняка хотел бы Лексус, он, ну да, хотел бы. Ну, заходи ко мне, не, не пойду. А что так? А зачем мне, Жигули? Автобусная остановка. Автобус трогается, а один мужик не успевает. И бежит с двумя арбузами за автобусом. Все смеются, ржут. Один у него упал арбуз, мужик снова бежит. Тут он спотыкается, и второй у него арбуз падает. Все смеются, ржут в автобусе, но мужик продолжает бежать. Автобус так набрал скорость, разогнался, мужик снова бежит, и тут из автобуса кто-то высовывается из окна и говорит, мужик, да хорош, а то мы сейчас здесь все обоссаемся, а мужик говорит, да вы сейчас все обоссырётесь, когда узнаете, что я водитель автобуса.